На диагностику заехал Lancer X. Стук при трогании. При подъеме автомобиля мы обнаружили порвана задняя подушка двигателя. Требуется замена. Для того чтобы заменить заднюю подушку двигателя, нам нужно открутить три болта и один болт от кронштейна, который идет к самому двигателю. Для удобства откручивания болта, который стоит за лыжей. Лучше снять лыжу. Лыжа крепится тремя болтами. Одним сзади крепится к подрамнику. И двумя болтами впереди. И также через лыжу идет подушка двигателя кронштейну двигателя. Это передняя подушка двигателя. Для удобства откручивания этого болта, вот эту вот часть нам надо снять. Откручиваем задний болт. Два передних. Откручиваем болт, который идет через подушку кронштейн И снимаем лыжу. После того, как мы сняли лыжу, сразу же видно, у нас лучший доступ ко второму переднему болту задней подушки двигателя. Задний болт крепления задней подушки двигателя. Очень часто при откручивании Болт обламывается, что и произошло на этой подушке. Болт не выкрутился, а обломался. Для того, чтобы безболезненно вытянуть подушку, нам нужно приподнять с помощью гидравлической стойки коробку чуть-чуть вверх. И тогда у нас подушечка должна выйти на свободу. Вот мы ее вытягиваем. Вот мы видим разорванную подушку двигателя. На старой подушке мы видим внутренняя часть, через которую идет болт крепления кронштейну двигателя, полностью внутри оборванная. Здесь же мы видим, что она целая на новой подушке. После облома болта и после того, как мы сняли заднюю подушку двигателя, нам нужно как-то ее закрепить. Для того, чтобы закрепить подушку двигателя на задний болт, мне пришлось вырезать кусочек подрамника, где мы можем видеть остатки болта, подушки теперь мне нужно убрать остатки болта задней подушки сделать новую закладную и все полностью заварить сделать как заводское и тогда я смогу закрепить под заднюю подушку дверь. мы извлекли болт как видим и сейчас начинаем устанавливать подушку после установки подушки уже это все загнем назад и Обварим, сделаем как заводское. Устанавливаем лыжу обратно. Ставляем болт, который идет через подушку в первую очередь. Лыжа у нас висит. И теперь мы можем наживлять болты, которые держатся на лыжу. Перед этим как закручивать болты. Все болты помазать, чтобы в следующий раз Избежать таких обломов Как у нас произошли Задним болтом подушки Заменив заднюю подушку двигателя И заварив Смотровое окно, которое мы вырезали Дабы устранить остатки Обломанного болта Перерезали резьбу, поставили новый болт Поставили назад усилитель подрамника Который крепится С одной стороны к подрамнику С второй стороны к самому кузову На этом наша работа По замене задней подушки двигателя завершена